Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, по многочисленным просьбам, что называется, я продолжаю серию уроков по DaVinci. Не хотел я браться за цветокоррекцию, но подумал, что все-таки надо. Сегодня просто обзор интерфейса. Я буду показывать уже в 16-й версии, но, насколько я помню, в 15-й закладка цветокоррекции такая же. И, по-моему, даже в 14-й. Потому что она изначально идеальна и добавить к ней нечего. Тут у нас лежат все клипы с тайм линии независимо от их длины один за одним, даже если клип длиной в один кадр. Если у вас клипы лежат на разных дорожках, красить их неудобно. Те, кто уже это делали, понимают, о чем я говорю. Поэтому когда закончили монтаж, делайте так. Но не забудьте про переходы, если делали их вот таким образом. Получится такая история. Это брак. Так, ну и давайте очень быстро пробежим по основным окнам интерфейса. Большую часть мы будем рассматривать отдельно в связи с каким-нибудь действием, а если действие под инструмент не найдется, значит он и не нужен. Тут у нас окно просмотра, говорить не про что. Единственное может быть полезна вот эта функция, она зацикливает клип. Если долго с ним колдуете, это удобно. И тут еще я периодически пользуюсь горячей клавишей Ctrl F, она разворачивает окно просмотра на весь экран. Чтобы вернуться Escape или повторно Ctrl F. Дальше у нас есть вот эти закладки. Я быстро пробегусь, потому что большинством из них я не пользуюсь и вам не советую. Это почти точно вам не понадобится. Это касается настроек видео, снятого в ро. А если вы снимаете в ро, то знаете, я думаю, не меньше моего в цветокоррекции. А у нас все-таки серия скринкастов для людей на начальном уровне. Сюда я никогда не заглядывал. Да и вообще я не буду рассказывать про все, потому что всего здесь очень много. Буду рассказывать только про то, чем пользуюсь постоянно. Вот этим пользуюсь как раз постоянно. Про работу с цветовыми кругами буду рассказывать в следующих скринкастах подробно. Далее у нас RGB миксер. Отдельная настройка каналов RGB, то есть красный, зеленый, синий. Почти никогда не пользуюсь. И шумодав. К сожалению, он есть только в платной версии. Шумодав здесь хороший, пользуюсь периодически. Работает примерно вот так. Тут еще один комплект инструментов, все они рабочие, то есть используются при коррекции с определенной долей периодичности. Про каждое расскажу в связи с каким-нибудь действием. Ну и здесь у нас скопы, не знаю как по-русски, всяческие гистограммы и вектроскопы, либо кейфреймы, ключевые точки. Тоже будет отдельный разговор в свое время. Скопы можно менять вот таким вот образом. Я использую только парад и вектроскоп. Тут у нас в параде видно, что красный явно опущен, но если его поднять, мы получим вот такой вот маленький кошмар. Так что в споре между RGB парадом и глазами доверяйте глазам, но на откалиброванном мониторе. Так, ну и тут у нас ноды, основной инструмент работы. Что это такое, в чем их удобство, я рассказывал в скринкасте Pro Fusion, ищите в плейлисте. Выделяем все ненужное и удаляем. Правая кнопка мыши и сбросить коррекцию. Вот так кадр выглядел, когда попал на монтажный стол. Сейчас даже не так, заберем стил, чтобы потом было с чем сравнивать. Ctrl-Z — отмена действия. И Вот мы все восстановили, немного промахнулся, Ctrl-Shift-Z — отмена отмены действия. А вот. Теперь правая кнопка мыши на вьювере и grab-стил. Грабанем grab что называется. Стилы — это не только референсный кадр, ну то есть вы всегда можете сравнивать с ним коррекцию других кадров но и полный набор нод, которые были в текущем. Ну то есть вот мы все поудаляли, горячая клавиша Alt-S завели новую ноду и теперь берем стил и закидываем в эту ноду. Все. Полностью установлена цветокоррекция. Про работу с нодами я буду рассказывать подробно в следующем скринкасте, который выйдет на этой неделе. Там же будет один небольшой лайфхак по коррекции с помощью параллельных нод. Так что следите за анонсами, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ну и любите друг друга.